Вот наш первый испытатель, и вот он первый, потом я буду. Давайте. Давай начинай. Проиграем, тому опять же задание какое-нибудь придумаем. Классно же будет, да? Всем привет, с вами я, Адилет, и мой друг Леймо, который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 Раз, два, два, три три четыре, четыре пять А, еще еще это, еще скажу я вам, кто этот пути, кто это, а, кто проиграет тому. Опять же, задание какое-нибудь придумаем. Классно же будет, да? Вот, и настало мое время. Мой друг потянулся. Сколько ты потянулся? Пять. Пять раз. А я сейчас посмотрим. Я, наверное, не потянулся. А вы что думаете? Пишите в комментариях, давайте. Я думаю, что я не потянусь сейчас. Ни одного раза даже я не могу нормально. Давай. Ох, не, не могу я, не могу. Вы писали в комментариях, сколько вы писали, а? Сколько, сколько ты писал, а? Сколько, скажи мне. А я не выполнил. Вот. Я проиграл, но не хотел проиграть, но проиграла каста. Ох, -мо. Второй выпуск и второе задание мне дают. И, э, не очень это хорошо. Ну давай я выполню. Давай, что ты мне дашь? Какое задание? Задание такое. 20 отжиманий. 20? До пола. Точно 20, не 10, 25, 25. не 5? Нет, 25, 25. Не 5, точно? Нет, 5, 25, 25. Ладно, давай. На, подержи микрофон. Вот мне подсказали, какой-то человек мне подсказал. Давай, будем делать так. А, микрофон кто-то Сюда, что ли? А? И не упал А? Не лена. Ага. Сейчас Раз. Давай. Раз.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 Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, давай, давай, давай, девятнадцать, двадцать, все, не могу, не могу, бать. Вс, я не могу. Ух, заболели, мышцы. А вы сможете? Вы сможете повторить это в ком.. Повторите это дома и лучше не повторять. Ладно, вот, давай.